Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель БАДЗИ. Продолжаю знакомить вас с энергиями будущего года «Водяного кролика» и рассказывать про наиболее подходящие профессии для разных господинов дня. На тот случай, если вы планируете сменить работу, мир меняется, наши планы меняются, может быть, вы надумаете освоить новую профессию или, может быть, даже заняться собственным бизнесом, в прошлом видео я рассказывала про профессии для господина дня металл-инь и металл-ян, а сегодня рассмотрим следующий по кругу усин элемент. Это будет вода, вода-инь и вода-ян. Для этих элементов водяной кролик представляет божество, братство и самовыражение. Братство – вода, самовыражение – это дерево. Сначала давайте посмотрим профессии братства. Братство в, именно в элементе воды. О каких профессиях это можно говорить? Вода – это текучесть, передвижение, одновременное общение. Сюда относятся профессии, которые связаны с множеством людей, такие как работа, ну, в том числе, забытая работа почтальона – какой-то какой-либо доставки а, вообще профессия связана с множеством коммуникаций поездок и так далее почтальоны раньше ну, много работали много было почтальонов доставляли корреспонденцию э, оформляли подписки на газеты журнале разносили рекламу э, несмотря на то что мы стали с вами реже уже какие-то письма писать отправлять и да и вообще выписываем меньше всяких, всяких печатных изданий и, тем не менее э, почта у нас очень сильно разрастается в нашей стране есть уже и почта банк и э, вообще эта служба ну, старается все время развиваться и какие-то новые функции в себя включать, которые могут заинтересовать в том числе достаточно молодых людей. Ну, конечно, сами почтальоны еще есть, которые ходят по району, которые как-то обслуживают эти районы. Ну и работники на почте всегда востребованы. А дальше работа курьера которую очень часто уже называют профессией будущего потому что растет популярность онлайн торговли вместе с ней из сервисов которые пользуются доставкой быстрая доставка курьером может работать кто угодно и мужчина и женщина в любом возрасте в, ну, в хорошей наверное, все-таки физической форме вот. особенно если у человека есть собственные автомобили, или часто они передвигаются на каких-то велосипедах, самокатах. Так что вот иногда такая работа может даже стать палочкой-выручалочкой в какой-то сложный период, если человек лишился, например, какого-то основного заработка. Или, я как смотрю, очень часто студенты подрабатывают. Все то же самое можно сказать и про такси. Сейчас, опять же, служба такси очень хорошо развита во всех городах. И все чаще и чаще люди, которым нужно подработать, подрабатывают именно в такси, когда у них есть свободное время, помимо вот основной работы. Водные потоки – это вообще сама жизнь. Так же, как и спорт, бег, плавание, легкая атлетика, фигурное катание, хоккей. Кролик очень любит побегать, попрыгать, поэтому спортивные профессии также можно рассматривать как вариант трудоустройства. Например, тренер по фитнесу, плаванию или акваэробике. Теперь давайте поговорим про самовыражение для господина дня воды. Про дерево. Профессии связаны с этой стихией. Их тоже очень много. Это и социальные работники, и дизайнеры, и писатели, и ученые, издатели. Все те профессии, о которых я вам уже рассказывала в ролике про господина дня металл, для господина дня воды, они также подойдут. Не будем сейчас повторяться. Я, наверное, просто добавлю еще одну профессию, которая точно будет такая на пике в год кролика – это фермерство, особенно в выращивании овощей, фруктов. И если вы будете этим профессионально заниматься, то выращивайте на здоровье хотя бы, хотя бы на своих дачных участках морковку, капусту. И год кролика, водяного кролика будет вам в этом очень помогать. Тем более, что тенденция ближайших лет – Вообще всемирная тенденция на то, что э, продуктов питания может э, и не хватать, да, тем более качественных продуктов питания, так что если надумаете э, в, де, хотя бы производить эту продукцию для себя, то тоже хорошее занятие. На сегодня все. В следующем видео будет про профессию водяного кролика для человека с господином Дерево. Оставайтесь на, с нами на нашем канале на YouTube, чтобы не пропустить самое интересное. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч.